Представьте, что у вас есть дополнительный доход, который позволит полностью удовлетворить все ваши потребности. Например, уйти с работы и заниматься любимым делом, создать подушку безопасности на случай финансового кризиса или же накопить на путешествие, покупку дома или на образование для детей. Представьте, что этот доход поступает к вам вне зависимости от вашего возраста, здоровья и работоспособности. Это ваш пассивный доход. Создать источник пассивного дохода можно в надежном и проверенном временем сообществе – Суперкопилка. Суперкопилка – это система взаимного финансирования, в которой люди объединились в сообщество и добровольно финансируют друг друга с целью повысить свое благосостояние. Финансирование – это безвозмездная передача своих денег другим участникам сообщества, а взаимное финансирование – это когда вы сначала оказываете, а потом получаете финансовую помощь. Всего за 5 шагов вы сможете создать пассивный доход и получать выплаты каждую неделю. Шаг 1. Пройдите регистрацию на сайте сообщества. За это вы получите на баланс личного кабинета бонус 10 тет за регистрацию. Тета – это внутренняя валюта суперкопилки. Одна тета равна по курсу 1 доллару. Шаг 2. Выберите стратегию участия. Которая соответствует вашим возможностям и желаемому результату. Каждая стратегия имеет определенную сумму взноса и размер пассивного дохода. Чем выше размер взноса, тем больше ваш пассивный доход. Шаг 3. Пополните баланс личного кабинета на необходимую сумму. Шаг 4. Создайте программы взаимного финансирования в личном кабинете согласно выбранной стратегии. Шаг пятый. Продолжайте придерживаться выбранной стратегии. Для этого еженедельно создавайте программу финансирования в личном кабинете. Каждому новому участнику Суперкопилка предлагает пробную стратегию участия, которая позволяет протестировать работу проекта без взноса личных средств, а с использованием лишь бонусных 10 ТЭТ за регистрацию. На эти средства каждую неделю вы создаете одну программу с выплатой 11 ТЭТ, и каждую неделю получаете пассивный доход в размере 1 тета. Таким образом ваш пассивный доход будет составлять 1 тету в неделю или 52 теты в год. Если вы убедились в надежности и честности сообщества, вы можете построить более высокий пассивный доход на собственные средства и получить гораздо больше. Для максимально быстрого и выгодного старта мы рекомендуем использовать сразу два бонуса. 10 ТЭТ за регистрацию и 10 ТЭТ за взнос собственными средствами. Например, при взносе 450 ТЭТ своими средствами, вы получите 10 ТЭТ бонусом за регистрацию и еще 10 ТЭТ за первый взнос. Такая сумма взноса позволит создать пассивный доход в размере 7 ТЭТ в неделю или 364 ТЭТ в год, начиная с седьмой недели участия. При возникновении вопросов или сложностей вы всегда сможете обратиться к нашим специалистам и получить оперативную профессиональную помощь. Рекомендуйте сообщество друзьям и знакомым. Вы сможете значительно увеличить свой пассивный доход или скорость выхода на желаемый размер пассивного дохода, получая вознаграждение за рекомендацию проекта. В этом вам поможет восьмиуровневая партнерская программа. Сообщество Суперкопилка – это надежная система взаимного финансирования, стабильно работающая уже более 9 лет. Ее стабильность достигается благодаря соблюдению общего баланса, взносов и выплат. Это позволяет работать сообществу десятки лет, обеспечивая защиту от любых спадов и сезонных колебаний. Популярность Суперкопилки говорит сама за себя. Сообщество объединило более 300 тысяч участников из 115 стран общей идеей достатка и материального благополучия. Идеологией сообщества является честность и порядочность. Мы открыто публикуем всю информацию о работе сообщества, планах развития, правилах участия, гарантиях и возможных рисках. Суперкопилка сегодня — это по-настоящему честная, Стабильная и проверенная временем система взаимного финансирования, которая дает возможность построить успешное будущее для вас и ваших детей. Зарегистрируйтесь и попробуйте ее в деле прямо сейчас.